Мой хозяин ленивый и сонный чудак У него есть грузы и невеста Я от скуки грызу его новые пиджак очки я загоняю под кресло Пушистые лапки, которых четыре упругой покоткой прошлись по квартире, по папиной полке прошлись эти лапки, и полки попадали по папиной папке. И бывает, качаюсь на люстре кот, без нее я лечу словно птицам и роняю часы. И кардину на пол А ему что-то странно Если бы не пускай Это которые Четыре упругой Походкой прошлись По квартире на кухне Гуляли, рассыпал Муку, беды оставляя опять На пол. А хозяин крапит и лежит на боку Вот такое мое невезение. Он не хочет сдавать, а пора, мы пора в четыре утра воскресенье лаки, лапки, которых четыре Прошлись по дивану, поставив следы И рядом с подушкой мурлыкнув тишин Meow, meow.